Друзья, всем привет! С вами депутат Московской городской думы Евгений Ступин. С 1 февраля в России вступает в силу национальный стандарт срочное захоронение трупов в мирное и военное время, согласно которому разрешается хоронить людей в братские могилы. Причем, согласно расчетам, которые есть в этом стандарте, хоронить можно в том числе и по человек, и по 1000 человек в одной могиле. Нас готовят к какой-то глобальной войне,